получили знания теперь нужно эти знания вам закрепить на практике и именно диплом дает вам такую возможность открывает двери в новую для вас область, область логопедии я психолог но м -м, очень захотелось работать с детьми искала свою нишу мне кажется нашла когда я искала это был очень оптимальный вариант просто для человека у которого уже есть высшее образование Идти и учиться пять с половиной лет, где мы предлагали других, здесь, мне кажется, мы все довольно-таки сжато, конечно, но нам ведь давали еще дополнительное образование, у нас были ресурсы открытые, мы читали столько много всего у нас было на своих сайтах, то есть наш учебный сайт выложен очень много информации, которую мы пользовались. Это удобный график обучения по выходным, то есть слушатели в удобное для них время получают знания. Без отрыва от работы. Они посещают детские сады, проходят практику по данному направлению. Какие у вас теперь планы? Я уже работаю учителем-логопедом. Я не пожалела, что я пошла на переподготовку. Очень работа интересная. И вот уже получается, я уже полгода работаю. Выпускницы довольны обучением, очень приятно слышать отзывы о преподавателях, что хорошо подобран педагогический состав, профессиональный, высокопрофессиональный, я бы сказала, состав, и все довольны. Детей, страдающим нарушением речи, очень много, и поэтому логопед на вес золота.